Как-то раз при прохождении капхэт я заметил, что там есть розовый гриб. А так как мы знаем, что все розовые объекты мы можем парировать, я попытался и хотел показать вам, что из этого получилось. Yeah. <laughs>